Здравствуйте! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы завершили очередной объект. Сейчас я вам покажу, какие технические моменты мы применили на этом объекте, чтобы объект был не такой, как все. Кто смотрел первое видео, наверное, помнит, что вот этой стены у нас здесь не было. У нас было единое пространство кухонная и коридорная зона мы сделали эту стену из гипсокартона для того, чтобы разграничить эти две зоны это раз во вторых мы получили место под телевизор это два и в третьих со стороны коридора мы получили вместительный шкаф-купе куда вместили коммуникации такие как интернет, телевидение и плюс перенесли щит с автоматами непосредственно в этот шкаф если вы обратили внимание на потолке у нас нет никаких люстр, и это действительно так. У нас в этой квартире нет ни одной люстры, ни одного точечного светильника. У нас натянут натяжной потолок, а на него смонтирован алюминиевый профиль со светодиодной подсветкой. Мы сделали расчет по освещению таким образом, чтобы даже в темное время суток здесь было достаточно света для того, чтобы готовить на кухне, смотреть телевизор, либо читать книги. И считаем это решение оптимальным, у нас сейчас 2017 год, но я считаю это очень крутое решение и смотрится это очень здорово. Если внимательно посмотреть на эту кухонную зону, то возникает вопрос, а где же встанет холодильник? И действительно, здесь ошибся дизайнер, который проектировал данную кухню. Мы отправляли нашего клиента к партнерам, но там цена была чуть завышена и... Наш клиент пошел, так сказать, в чистом поле искать себе проблем, и он их нашел. Значит, смотрите, а, планировалось расположение мебели таким образом, что гарнитур пойдет по прямой с этой стороны и немножко захватит эту стену. А, в этом углу у нас должен был стоять холодильник. Но клиент, придя а, подрядчикам, которые выполняли данную кухню, изъявил желание сделать здесь островок когда я увидел это но я увидел это уже воплощенное вот здесь потому что то о чем мы говорили изначально очень сильно отличается от того что получилось получился здесь вот такой островок когда кухню поставили клиент был очень доволен но я ему задал один банальный вопрос я сказал а где у вас теперь станет холодильник а мы посмотрели друг на друга и я понял испуг а у этого человека в глазах что забыли про холодильник и тот подрядчик, тот дизайнер который рисовал эту кухню он тоже почему-то этот момент не учел смотрите изначально планировалось как кухня здесь холодильник здесь а с этой стороны вставал обеденный стол а, и все было бы было замечательно с появлением вот этого островка а, клиент купил а, еще стулья которые чуть ниже сидеть на этих стульях не совсем удобно Потому что, получается, они э, вот этот островок где-то по грудь. Да, тут сейчас надо барные стулья какие-то брать. Вот. Плюс ко всему, он потерял вот это полезное место. Теперь у него здесь просто как обеденная зона. У него нет полноценного стола. Негде расположить, будет гостей. И холодильник теперь у него встанет вот в этом углу. То есть, при входе у балкона будет стоять теперь холодильник. А там будет пустой угол. Проектируйте правильно, в кухне. Я не знаю, к кому это обращение больше, к клиентам, либо к дизайнерам. Я надеюсь, будут смотреть и те, и те. Но вот эта ошибка, это на самом деле очень большой геморрой. Потому что клиент теперь, чтобы что-то помыть, что-то взять из холодильника, он пойдет вот в этот угол, здесь достанет кастрюльки, чашки, там еще что-то, будет сюда ходить, потом пойдет он обратно. То есть он будет на самом деле наматывать километраж по своей вот этой вот площади я не знаю как бы но это решение просто огонь. сейчас мы находимся в зоне коридора как вы можете заметить стена здесь не совсем обычная эта стена выполнена из 3d панелей из гипса на нашем youtube канале есть подробное видео как изготовить как смонтировать и как покрасить данные 3d панели я лично сам потратил здесь 10 дней чтобы сделать вот эту стену. Но чтобы вы понимали, 10 дней это не потому, что я целыми днями занимался только этими 3D панелями. Это в свободное, от а своей основной деятельности время. Я приезжал на данный объект, показывал, как изготавливать и как монтировать эти 3D панели. А здесь был вход, было единство, единое пространство значит, входной зоны и получается кухонной зоны. Мы сделали здесь углубление из гипсокартона, вот, в которое разместился у нас огромный шкаф-купе. Он настолько огромный, что тут можно, да тут можно на самом деле спать. Вот. Мы перенесли щиток вот с этой стороны, там прибор у счета стоит получается и автоматы вводные на квартиру, ну и собственно и все по розеткам, по выключателям. Тут получается разместились небольшие полочки, но получилось самом деле гардеробная. Вот Наш клиент заказал фасад, это крашеный под глянцем фасад получается на шкаф-куфе в тон 3d панели, которые у нас на стене. Здесь расположились получается слаботочка, нижний блок это антенна тройники там стоят, здесь у нас розетки под сушку для обуви, дальняя розетка это интернет, Тут у нас в стене еще коммуникации кухонных стояков, такие вот полочки. И вот этот щиток мы, получается, переносили. Смотрите, насколько она действительно вместительная. Мы находимся в ванной комнате. Значит, какие технические решения мы предложили нашему клиенту для того, чтобы эта ванная стала такой, какая она есть. Здесь у нас за этой стеной, за стеной из бельсокартона находится стояк канализационный, в который заливнулся мы увеличили эту стену для того, чтобы у нас стала полноценная столешка. плюс в этой стене у нас также спрятана инсталляция для унитаза. вот мы не забыли также и водонагреватель, он у нас находится вот на этой стене за стеклянной дверкой, как мы это обычно теперь стали всем делать. вот технические какие получаются решения: каменная столешка, чаша, соответственно подводку воды мы сделали, так как это должно все выглядеть чтобы это было красиво. Тут у нас на полу керамогранит, теплый пол сделан. Вот. Освещение у нас, как и по всем получается помещениям, светодиодная лента в алюминиевом молдинге. Вот. Мы выстраивали с этой стороны нишу из гипсокартона для того, чтобы у нас туда стиральная машинка частично вошла и для того, чтобы не было толщины стенки в 40 сантиметров. Сейчас я вам это все подробно покажу. Значит, смотрите, ванна у нас дорогая, вот, со стеклянным бортом. Ванна красивая. Значит, получается, производители ван сделали вот здесь площадку для того, чтобы установить туда смеситель. Как типа это красиво было бы, в принципе, в целом это было бы красиво. Вот, Единственный такой нюанс. Если туда смеситель поставить, то доступа получается подводки к шлангам гибким никакого нету в случае чего это сделать надо тут разобрать половину ванны чтобы добраться вот до того участка поэтому мы клиенту предложили вывести это все на стену но а пожелание допустим конкретно по высоту это уже ну пожелание клиента то есть длинный короткий но критерий такой я считаю вот это решение вообще абсолютно неправильным учитывая то что у нас почти весь борт, он идет стеклянный, и ревизии там остается всего 10 сантиметров на то, чтобы почистить можно было сливной сифон. Я считаю, вообще, тема неправильная вот, с этой площадкой. Значит, смотрите, вот у нас здесь такой вот есть шкаф, в котором водонагреватель. Значит, он у нас за, стеклянкой дверь, за стеклянной двери находится глубина шкафа 40 сантиметров, а как видите глубина у нас вот этой отбортовки всего она сантиметров по-моему 10-15 не больше вся подводка у нас выполнена вот таким вот образом то есть под столешницей получается промированный сифон который просто в стену выходит по 90 ну то есть как и должно это в принципе быть так вот выглядит ниша с поднагревателем вверху вверх такую мы сейчас заказываем она стоит 5000 рублей я считаю это вообще оптимальное решение стали вешать получается терморегуляторы на теплый пол на высоте глаз ну чтобы удобнее было это все в итоге смотреть и контролировать часть у нас получается в ванны под покраской часть у нас под кафелем то есть мокрая зона у нас кафель сейчас мы находимся в маленьком в коридорчике, в котором у нас есть три межкомнатных двери и один дверной проем. Первый для меня критерий это эстетика. Представьте, если бы мы этот дверной проем сделали в виде арки. Не сказать, что лучшее решение. Второе, если бы мы сделали этот дверной проем просто под покраску, то вероятнее всего, что через полгода наш клиент стоял бы здесь уже с валиком, недовольный от того, что ему что-то приходится подкрашивать. А сделал он недешевый ремонт. Также хочу сказать, если бы мы а, просто сделали выкрас этого проема и покрасили, допустим, обувь в белый цвет, потому что здесь у нас одна краска с этой стороны, а с этой стороны у нас цвет краски немножко другой, и нам надо было бы сделать какую-то разбивку между цветами, и скорее всего это был бы белый. Если бы мы не защитили эти углы ничем, то а, при эксплуатации буквально в первые месяцы наш клиент бы сбил уже все углы а, и ему пришлось опять обращаться к нам, чтобы мы ему либо клеили пластиковые уголочки, которые вообще не вяжутся в концепции данной квартиры, а, либо дошпаклевывать заново и заново все это дело подкрашивать. Также хочу сказать, если у вас Квартира выполнена не под покраску, а под обои. И вы думаете, что вы зря смотрите это видео? Напрасно. Здесь у вас обои, и здесь у вас обои. С этой стороны, в этом проеме, у вас все равно встанет вопрос, чем же его облагородить. Разные отделочники могут это сделать по-разному. Кто-то поклеит уголки, кто-то покрасит вам этот проем. Особые умельцы наклеят вам сюда обои, и будет у вас такая вот общая концепция квартиры, какая-то бумажно-клеено-резанная. Вот, что не совсем эстетично. Мы делаем проемы именно так, и именно поэтому я считаю, что это лучшее решение. Не должно здесь быть никаких уголочков, не должно здесь быть никаких арок. А арок, объясню еще раз, почему не должно быть. Потому что арку вы все равно будете красить, либо клеить обоями, потом будут у вас какие-то уголочки. Возможно, вы скажете, что можно купить деревянную классическую арку. Да, возможно, но как она будет перекликаться с вашими дверьми? А те, кто скажут что можно подобрать под цвет арки такие же межкомнатные двери или наоборот. Я соглашусь, конечно можно, но форму арки у вас у нас скорее всего будет круглая, а иначе это будет опять же облагороженный проем, а дверь у вас будет прямоугольная. Друзья, не надо сочетать несочетаемые, делайте правильный выбор. Сейчас мы находимся в одной из комнат этой квартиры, а всего здесь комнат две и плюс одна кухня-гостиная. Какие работы выполнены были в этом помещении? Это так же, как и по всей квартире. Мы заменили полностью всю электрику. Это раз. Второе. Мы отштукатурили все стены. Мы подготовили их под покраску и покрасили. Красили мы эти стены английской краской «little green». Краска нам очень понравилась, несмотря на ее цену. Потолки у нас также, как и везде, натяжные. Освещение у нас в этом помещении, так же как и по всей квартире, светодиодная лента в алюминиевом профиле. Какие еще работы мы делали? Так же, как и в других помещениях, мы дорабатывали дверные проемы, делали отбортовки, чтобы у нас было корректное примыкание нижнего напольного плинтуса и чтобы у нас стал полноценный наличник. Плюс... В этом помещении мы сразу заложили трассу под кондиционер и когда у нас ремонт подходил к завершению, мы соответственно внешний и внутренний блок тоже поставили. Кто хоть раз смотрел наше видео, тот уже знает, что все дверные проемы на любом объекте, в любой квартире всегда необходимо дорабатывать, а именно... Дорабатывать необходимо ширину и дорабатывать необходимо высоту. От застройщика никогда не бывает так, что можно туда поставить межкомнутную дверь и ничего не пришлось домазывать. Всегда есть определенные доработки. Конкретно в данном случае мы дорабатывали проем по высотам, чтобы сверху у нас не было никаких щелей, и по ширине. То есть, что мы сделали? Вот этой отбортовки здесь не было. Если бы мы не предложили клиенту нарастить отбортовку внутри дверного проема, то у нашего клиента наличник был бы распилен, и от наличника остался бы всего один сантиметр. Не совсем красивое и корректное примыкание. Мы сделали отбортовку в 10 сантиметров, у нас стал тем самым полноценный наличник. Нижнее примыкание плинтуса с дверным наличником тоже получилось корректным. То есть угол смотрится завершенным. Плюс ко всему, дверь в случае, если бы мы не делали отбортовку, открывалась внутрь комнаты примерно бы вот так. И то есть человек, идя в помещение, мог бы зацепиться вот об эту ручку сейчас у нас дверь открывается чуть больше чем под 90 градусов и не мешает абсолютно никакому проходу все стены на этом объекте мы сделали под покраску то есть было очень много кропотливой работы также как вы можете заметить все розетки и выключатели находятся на тех местах на которых они должны быть они а там где делает их застройщик те решетки которые находятся на фальш стенах, где у нас стоят радиаторы отопления, мы тоже заказывали на заказ, потому что таких размеров в магазине, к сожалению, не было. Но я могу одно сказать, что наш клиент абсолютно не знает, где все это взять и заказать. Если бы он делал ремонт самостоятельно, вот на всем вот этом он бы потратил уйму денег и много времени. Ну что, а теперь поговорим о сроках проведения работ и о финансах, которые наш клиент потратил на данную квартиру. Сроки это 4 месяца площадь квартиры, 64 квадратных метра, панельный дом. И да, скажу сразу, вы не ошиблись и не ослышались 64 квадратных метра за 4 месяца. И я сейчас объясню, почему так долго, а не полтора, не месяц и не два с половиной месяца мы выполняли данный объект. Почему я не считаю срок в 4 месяца каким-то заоблачным? Я бы даже сказал, нам еще его и не хватило. А теперь объясню, почему. Мы экономили нашему клиенту денежные средства. Каким образом? Вот эти 3D панели, которые у нас на этой стенке находятся мы изготавливали самостоятельно. Об этом есть подробное видео, как смонтировать, изготовить и покрасить гипсовые 3D панели на нашем YouTube канале. Если вы посмотрите это видео, вы реально оцените, сколько денежных знаков мы сэкономили нашему клиенту только на одной стенке в 10 квадратных метров. Плюс ко всему. Вот это потолочное освещение, алюминиевый профиль со светодиодной лентой. Мы его покупали в Москве, доставляли сюда его транспортной компанией. И тем самым мы смогли сэкономить нашему клиенту 25 тысяч рублей по сравнению с тюменскими ценами. Плюс ко всему, с этим клиентом мы ездили по всем строительным магазинам, выбирали такие декоративные материалы, как краска на стену, чтобы она была хорошего качества и заколирована она была именно так, как нам необходимо. Выбирали вместе напольное покрытие, межкомнатные двери. И все, что связано вот с этим большим объемом работы, мы выбирали вместе. А в те моменты, когда наш клиент самостоятельно, без меня, выдвигался в магазин, и ему впаривали, по-русски говоря, какой-то некачественный продукт, мы доставляли этот продукт обратно, возвращали обратно ему в этот магазин и покупали более качественный продукт по более низкой цене. Все реализованное на данном проекте не было нигде завизуализировано, не было никакого абсолютно дизайн-проекта. Все это взято из лично моей головы, в тот момент, когда я пообщался с нашим клиентом и понял, какую концепцию ей необходимо предложить, чтобы ей все понравилось, ее все устроило. Но могу сказать одного. Мы абсолютно ничего не рисовали. Я ей сказал, просто доверьтесь, будет красиво. Я могу сказать, что она никогда не думала о существовании вот таких 3D-панелей. Она вообще в принципе не представляла, как стена может быть рельефной. Она никогда не думала о том, что у нее на потолке может быть светодиодное освещение в алюминиевом профиле. Потому что она типично, как и все люди, привыкла к люстрам и точным светильникам. Она никогда не думала, что у нее будут а, приборы отопления закрыты декоративными решетками. И еще много чего она тоже не думала. Так же как она и не думала, что в ванне может быть не только капель, но и частично покраска. Кто-то скажет 352 тысячи и тысячи за квадратный метр это много. Да, но по сравнению много с чем. Только на одном освещении, я напоминаю, мы сэкономили 25 тысяч рублей. Посмотрите видео, вы узнаете, сколько мы сэкономили на этих 3D-панелях. А сколько мы сэкономили на всех скидках, которые мы отдаем нашим клиентам, взамен того, что они работают с нами. То есть мы не берем никакие откаты ни с каких магазинов. Мы реально отдаем эти скидки нашим клиентам. И все в каждом чеке, все показано черным по белому. Могу сказать честно, мне понравилось работать на этом объекте, и конкретно с данным клиентом объясню почему потому что этот клиент не сбивал нам цену а стоимость за весь ремонт у него вышла 352 тысячи то есть это по пять с половиной тысяч за квадратный метр но и мы в свою очередь за эту цену провернули очень большой объем работы клиент не вникал в процессы, он полностью доверился нам и нашему опыту а подытожить данное видео я хочу так я люблю свою работу, я ее так сильно люблю, что моя жена иногда меня ревнует в моей работе. А я объясню почему. Скорее всего, я просто фанатик, который тащится от того, что он делает. Мне нравятся вот эти все различные фактурные стены, мне нравятся подсветки и мне еще много чего нравится вообще в процессе ремонта. Именно поэтому я занимаюсь этим делом и никаким другим. Это наш клиент Леся. Вот, она э, приехала буквально на днях э, севера, вот, э, Леси не было, получается, полтора месяца, да, в Тюмени? То есть мы, э, на тот момент, когда Леся уезжала на север, э, у нас тут был такой бедлам, вот, э, у Леси были переживания по этому поводу, ну, собственно, какие сейчас ощущения? Собственно, собственно, я я не не знала, как с чего начать, но вот благодаря Максиму, вот, это был вообще сдвиг такой вот по дизайну, по цветовой гамме, по, по абсолютному всему, здесь не было стены, при стенок сделали, Максим говорит, поставим шкаф, поставим шкаф, то есть это все целесообразно происходило, я очень рада и вообще благодарна, когда я приехала, да, полтора месяца прошло, Квартира, естественно, как бы еще немножко не, ну, как бы не обустроена. Но, но когда я приехала и видела все это, я бегала и пищала <свечала> по квартире от, от довольности, от, от радости вообще. Было, вообще очень рада, очень рада, всем спасибо вам. Спасибо. <свечес> <свечес> ну, в общем, <свечес> в... <свечес> в общем э, как бы ситуация действительно была такая. А, ремонт мы делали 4 месяца. А, планировали мы закончить а, к августу. Получается к августу 2017 года планировали закончить у нас по договору было. Но будем так говорить, сезон работ а, не хватает специалистов. Все это как бы тянется, тянется, тянется. И вот как раз Лесе надо было уже уезжать. Ну как бы, ну. А. Обычная и такой вот, ну, Необычное. Да, вот необычно да, Вот стена, вообще идеально. Просто идеальный вариант. Вообще, я очень рада, блин. Я вообще очень люблю. Ну, все. А с вами, как всегда, был Максим Муромцев и компания Natan Group. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо, что с нами. До новых встреч. Пока.